Впервые в Институте психологии и образования КФУ прошел региональный интеллектуальный студенческий конкурс по психологии и педагогике Брейн Ринг, который состоялся 28 февраля этого года. Участниками этого конкурса выступили команды из разных вузов Республики и Округа. Это КФУ, Казанский государственный институт культуры ТИСБИ и Чуварский государственный университет имени Ульянова. Мы их угол. Мероприятие проводится для выпускных курсов бакалавриата. То есть у нас четвертый курс бакалавры, которому осталось буквально несколько месяцев учиться, и они знакомятся вот с нашими магистрскими программами. Все с энтузиазмом, вдохновением участвуют в этом мероприятии, которое проводится впервые, и мы надеемся, что оно станет традиционным. Это прекрасная площадка для диалога студентов разных вузов на интересующую всех так сказать, общую тему психологии и педагогики. Это не тот брейн-ринг, который мы себе представляем, что-то похожее на что, где, когда. Участникам команд задают вопросы, и они отвечают. Нет, на этот раз перед участниками стояло аж шесть задач. Это презентация команд, творческий конкурс сценариев. Команды реализуют сценарии, отражающие различные сферы профессиональной деятельности психолога. Командная работа по решению выбранной по жребию проблемной психолога, педагогической ситуации, конкурс капитанов. И не обошлось и без музыкально-художественного конкурса. Оценивали все эти шесть направления почетные гости жюри из других вузов. В Казани. Все четыре команды своими выступлениями отразили общественную значимость профессии психолога, его профессиональные и личные качества. Но лучшими участниками, по мнению жюри, стали студенты из Чувашского государственного университета. Призами же послужили рекомендации для поступления в магистратуру Института психологии и образования КФУ. Второе место у Казгуки. Третье место досталось КФУ, а четвертое ТИСБИ. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.